Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач. Сегодня у меня в студии в гостях Аслан Борисович Кусминов. Аслан является депутатом Народного Хурала, руководитель регионального отделения Общественной организации поддержку предпринимателя» и опора России. Поприветствую, зрителей. Меня зовут Халимгут. Аслан. У меня вот недавно был интервью с сотом ОМОНовым, да, и такое. Мне очень многие люди задали много вопросов по поводу этого интервью, но сот был там откровенен. Ну, поскольку, ну, у нас такое правило, мы предупреждаем то, что мы говорим правду, стараемся говорить правду. И вот поскольку ты, являешься депутатом Народного хурала, я вот задам тебе самый главный вопрос в нашем интервью. Ты считаешь себя слугой народа? Да, конечно, да, конечно, считаю себя. Слугойням народа, это поскольку чувствую, наверное, какую-то ответственность за данную работу перед народом, перед теми обязательствами, которые возложены. Что для тебя служить народу? Быть, наверное, честным и откровенным на той должности, в которой находишься. Ну, соответственно, выполнили Да, соответственно, выполнили. Очень много в социальных сетях, ну, в калмыцком интернете, на пространстве калмыцкого интернета очень много было видео, очень много было шумихи, так скажем, да, очень много было комментариев, ну, благодаря Максу, то, что как ты выступил на 16 сессии. С чем связано твой так называемый демарш, Почему ты, можно сказать, ты там зацепился да, на молодежном сленге с... Председателя Народного хурала, главой республики Коломойки. С чем это связано? Чем обосновано? Ну, знаешь, это... ты не первый, кто задает мне такой вопрос. Но я не считаю, что мое выступление – это некий Димаш, поскольку я задавал вопросы и требовал ответов от правительства, чтобы они были как раз-таки открытыми и прозрачными для народа, в тех действиях, которые они выполняют. Поэтому вот я честно тебе скажу, не вижу никакого такого пока демаша. На самом деле хотел знать ответы те, которые ну, на вопросы, которые мне задают люди, приходя на прием. Я так же, как и ты сам, живу в этом городе, соответственно, мне также люди встречаются и спрашивают эти вопросы. И я где-то просто их дальше передаю. Ну и на самом деле, когда сейчас у нас правительство поменялось, они взяли за некий такой лозунг да, там быть открытыми перед народом. И соответственно те вопросы, которые я задал, я именно в той части, чтобы они стали открытыми. Но это знаешь, это даже точно так же, вот, вот, как вас впечатляют к неким оппозиционерам. Я не считаю, что вы оппозиция. Вы точно так же требуете ответа и той же самой, как бы, честности от правительства. И хотите быть услышанными? Услышанным. Соответственно, я точно так же. С какого года ты являешься депутатом? С сентября 18 года. Почему ты сейчас проснулся? Но именно на 16 сессии, почему это не было раньше? Ну, я не скажу, что я сейчас проснулся, на самом деле вопросы, я в принципе не молчал, это просто благодаря тому, что вы осветили сессию, 16 сессию, 17-ю сессию хурала, и народ начал задавать такие вопросы, почему сейчас. На самом деле я и буквально там, с начала 19 -го года я постоянно задавал вопросы, ну, может быть, конечно, не такие резкие, как сейчас, да. Где-то, может быть, на самом деле это некая политическая зрелость. Я начал понимать больше, соответственно, полномочия и ответственность данной должности. Депутаты? Да. То есть ты понял, кто, кем является депутат, только став им и позже, это выходит то, что ты когда шел... Депутаты, ты не понимал этого? Я никак не пойму. Ну, откровенно скажу, конечно, в полной мере как бы не понимал, наверное, той, не то что обязанности, а ответственности той, которая возложена. И сейчас вот при данной вот смене, ну, можно, так сказать, тоже это и может приравнять, действительно формируется какое-то вот политическое, ну, на самом деле, вот политическая зрелость, наверное. И чем больше я стал понимать именно ту ответственность, не те обязательства. обязательства это в принципе, я понимал, а именно та ответственность за мои решения, там, за мою молчаливость, грубо говоря. Я понимаю то, что если я не задам эти вопросы, если я не буду поднимать и где-то требовать от правительства той нужной работы, то не факт, что она будет осуществляться. Я слежу за заседанием Народного хурала, вот благодаря твоему в том числе выступлению часть людей научилась смотреть видео, да, которые размещены на сайте Народного именно сессии то есть это уже хорошо, что люди да, интересуются раньше не было таких выступлений с твоей стороны вот, я вот считаю, что это очень огромная разница когда сейчас ты, вот, Кусминов, сейчас и Кусминов до 16 сессии это огромная разница но на самом деле, Санал, я не скажу, что тот, те вопросы, которые вот сейчас вот просто поднялись, они, наверное, более острые. А до этого я точно так же, допустим, когда в начале 2019 года, помнится, обсуждался вопрос о золотых парашютах. И у нас на фракции Единой России очень была такая, можно сказать, серьезная дискуссия. По, данному, по данной теме. И э, я по большей части сетовал за то, чтобы в данный момент не принимать. А, вынесли на голосование фракционное. Я был вот одним из тех депутатов, кто проголосовал против. Также э, я поднимал вопросы по э, сомнительной работе э, постов весового контроля, там, по также сомнительной работе общественного транспорта. Я был за то, чтобы понизить муниципальный фильтр перед выборами главы региона. В прошлом, году. в прошлом году, да. И в принципе сейчас также придерживаюсь этого мнения. Также я там поднимал вопросы еще в прошлом году по принятию ну, закона по самозанятым. Это так называемый налог на профессиональный доход. По бюджету, допустим, точно так же, когда обсуждался бюджет на 2020 год и, в принципе, на 2019 год тоже, когда обсуждался бюджет, были поправки. И когда начали сокращать бюджет в части экономического развития в пользу социальных обязательств. Я был за то, то, чтобы как раз таки больше денег потратить на экономическое развитие, потому что это даст последующее как бы пополнение бюджета. Поэтому я не скажу, что я все время молчал. Просто тот вопрос, который поднялся на 16 сессии, он был более острым. Из-за этого, соответственно, он, наверное, с большим интересом разлетелся по социальным сетям. Я не скажу огромная разница. Не, ну разница большая, когда ты выступаешь на фракции, а потом голосуешь, как фракция решил. Согласен. Правильно же, когда ты уже прямо без поддержки своих однопартийцев идешь, задаешь вопросы правительству. Пробуждаемся. вот, вот Отличное слово. Ты работал в команде предыдущего главы. Главы республики Орлова Алексея Маратовича. Ну и сейчас ты остаешься депутатом при нынешнем, да? Есть какой-нибудь контраст, есть какая-то связь, чем отличаются эти два руководителя? Ты это видишь изнутри, я вижу снаружи, вы там где-то высоко. Ну, не высоко, мы всегда рядом. Ну, для того, чтобы оценивать работу главы региона, я думаю, наверное, надо сначала наверное, понять все-таки цели и задачи. Которые стоят перед главой региона. На мой взгляд, цели и задачи у главы региона это в первую очередь социальное спокойствие в регионе и экономическое развитие. Если мы вот возьмем период Алексея Маратовича, то, ну вот опять же говорю по фактам: да, опираясь на факты, не было таких социальных всплесков. Серьезно, хотя я не отрицаю то, что да было недовольство власти. А ты имеешь что не было публичных мероприятий, да. активно не было в соцсетях, ничего такого? Но даже вот смотри, возьмем с тобой пример, когда, помнится, разгорался такой социальный тоже скандал в части должности постоянного представителя, при президенте Российской Федерации. При, при, да, при президенте Российской Федерации. Ну, который сейчас Ангиджи Тарбайд занимает. Да. Тогда на тот момент был, по-моему, Гамзатов Аминула. И помнится, как раз вот московское землячество начало будировать этот вопрос. Он разлетелся по социальным сетям. И на тот момент как раз-таки московское землячество предложило кандидатуру берикова Вачингиза и на тот момент никто не верил в его назначение, на данную должность. Но тогда власть пошла на компромисс. И назначили Чингиза Беякова постоянным представителем. Хотя это, скорее всего, даже как-то сыграло, наверное, в минус их репутационные. И в части экономического развития, не могу сказать за... Весь период, да, поскольку я вот тут только два года, ну, два с лишним года, но за последнее время завели целый ряд инвесторов. Ну, вот за последние годы, так сказать, правления Алексея Маратовича. Это вот в честь как раз-таки альтернативной генерации. Что касаемо предыдущего периода, ну, не могу сказать, потому что, поскольку я не работал на тот период. Что в отношении нынешнего главы республики Бату, Хасикова, Бату Сергеевич Хасикова, то мы за последний год видим социальную напряженность в регионе. Тут сколько уже митингов прошло. Также, соответственно, ну, это во многом говорит, наверное, об отсутствии, наверное, некого диалога между властью и народом, или может быть какого-то нежелания слышать народ. В честь экономического развития, то помнится тоже там и были обещания в части новых инвесторов, ну, вспомнить тоже Агрика, когда нам говорили, то, что сейчас на Кичневский мясокомбинат да, зайдут, потом помнится молочный. Завод тоже обсуждался, которого в итоге пока ну, не видно, не слышно. Может быть, и ведется работа, но в публичном пространстве этого не видят. Надеюсь, конечно, что в дальнейшем можно будет проанализировать с положительной стороны. Но пока данной работы не видать. Ты надеешься еще? Надеюсь, надеюсь, как раз-таки может быть за счет вот, как раз -таки, сплоченного гражданского общества, за счет э, полноценной работы парламента Хурала, я думаю, конечно, будет все, соответственно, приводить, приходить все-таки в свое соответствие. Мы все должны консолидироваться. Согласен? Согласен. В одном направлении. Да, абсолютно верно. Не могу не задать этот вопрос. Ты являешься родственником Акона Нахашкиева. Говорят даже, то, что он тебя привел в депутаты, там, еще куда-то, на ту должность, ты работал, да, в ЦРП. Я это знаю. Просто для, для наших подписчиков не, не связана ли твоя сейчас политическая активность, да? Возмущенная политическая активность в отношении власти. Ну, две сессии Народного хурала, да, два твоих выступления, ну, не о многом говорят. Тем более ты представитель партии «Единая России. Не связано ли это с личностью Акона Хашки? Ну, не буду, во-первых, отрицать, что да, мы с Аконом родственники. Он приходится мне, худнер ну, через супругу. Но говорить о том, то, что я ему чем-то обязан... Дело в том, что я долгое время работал в Москве, да, порядка где-то 18 лет. И практически всегда занимал там немаленькие должности. Работал в основном в коммерческих организациях, занимался разными видами деятельности. Но последние лет 10 я занимался проектной работой, крупными довольно такими проектами по Москве, Московской области. Я был куратором проектов. И э, когда вот, вот решил все-таки перебираться э, в Листу, поскольку семья моя была здесь, у меня здесь э, супруга занимается бизнесом, э, а, а он, в принципе, попросил помочь на тот период э, Зои Сажейовой э, возглавить ЦРП, это Центр развития предпринимательства, как раз-таки организация, которая занимается микрофинансовой деятельностью и была уполномочена заниматься инвесторами. Учитывая то, что я занимался всегда проектной работой, он как бы предложил, в принципе, я подумал, почему бы и нет, почему бы не сделать какую-то пользу региону, не принести. Ну, соответственно, он порекомендовал меня зовую. А да, уже решение было непосредственно за Зоей. Она посмотрела мой опыт и, соответственно, приняла решение. В части депутатской деятельности, ну, на тот период я уже был как год руководителем Центра развития предпринимательства, и мне предложили. Не скажу, что я рвался именно стать депутатом Хурала, да, мне предложили на тот период. И, как я говорю, вот то, что до конца еще не осознавал той ответственности. Ну, дальше, соответственно, были дебаты, ну, а в части того, то, что, опять же, как ты сейчас сказал, это некий протест против... У, а у, у нас же кланы, войск. у нас везде клан. Я хочу сказать тебе так, Санал, вот моя жена, по большей части, не поддерживает, не поддерживает мою политическую активность. Хотя вроде она прямая родственница его, она наоборот не поддерживает мою политическую активность. Да, она все-таки, как многие наверное, жители наши, где-то переживает, боятся за своих родственников, которые начинают задавать неудобные вопросы. А, ну, я вот, как и сказал, то, что осознавая ответственность на данный момент, то, что я депутат, и у меня есть какая-то такая, наверное, возможность сейчас повлиять на... А да, на смену вот, вот этого какой-то вот, вот принципиальной наверное, системы в этой части вот только. Это уж точно не из-за того, то, что решили там в противовесы то есть это чисто личный порыв по наблюдению за ситуацией в Республике на сегодня политическая зрелость политически ты пробудился я пробудился я объясню для наших подписчиков о том что расслана является одним из основных основным человеком который завел сюда Инвесторов на 40. Порядка на 40 миллиардов. Порядка на 40 миллиардов рублей инвестиций в Республику Это Никогда такого не было в Республике. Аслан, я знаю, этим гордится очень. Вкратце, Аслан. О чем идет речь? Вкратце, чтобы подписчики знали, что ты это начинал, что ты это как бы инициировал. И как ты к этому относишься, знает, ты очень этим гордись Вкратце. Ну, сразу скажу, Санал, что не я один, ну, Нет, это, я. С этим, да. это коллективная работа, конечно, большей частью вот именно родили за этот, эти проекты, это я и Зои Санжиев, начиналось это все банально с телефона, на самом деле, вот, вот сейчас вспоминаешь, как вот некая авантюра, потому что, когда мы, зарождалась эта идея вообще завести сюда, альтернативную генерацию и вообще крупных инвесторов, мы даже не знали с чего начинать и к чему подходить. Потому что для меня это было вновь, ну, имеется в виду вновь в, именно в, в ряде вот именно работы, именно с точки зрения от региона потому что ну, как бы поле обширное, да, и с чего конкретно начать, и когда ты работаешь в корпорации, тебе ярко заданный вектор, и ты знаешь, в какой сфере ты работаешь. То здесь поле обширное, и мы думали, с чего начать. Когда мы думали о том, то, чтобы завести сюда каких-либо инвесторов, мы ну, проговаривали с разными организациями. И когда мы тут проговаривали с Морска и нам МРСК Юга, нам сказали, вы знаете, то, что у нас есть определенный дефицит в части электроснабжения, не в том плане, что электроэнергии нет, а нет технических, как бы сказать, мощностей для подключения. То бишь у нас три подстанции по городу, и все три перегружены. Соответственно, я вот тут как раз-таки подумал, так, у нас было до этого две попытки завести сюда вето-генерацию. Почему бы и нет? Начал гуглить в телефоне, кто на данный момент занимается альтернативной генерацией. Нашел вот компанию Hevel. До этого сначала мы прорабатывали с компанией Source Technology, но с ними не получилось. А с компанией Hevel, мы вот начали как раз таки прорабатывать, и, э, с телефона гуглил их телефон, через секретаря э, пытался объяснить, что представитель региона и э, как поговорить с вашим там директором. И таким образом мы как раз таки… Э, в итоге? Вы что в итоге? В итоге… Э, блин, история на самом деле длинная. Просто да, у нас… Да, я понимаю, кризис. да. Поэтому, так вот, вкратце сказать, у данных инвесторов изначально не было такой тут, ну, как бы задачи зайти на Калмыки. Мы их убеждали и переубеждали, чтобы они зашли в наш регион. И сначала они нам давали 30 мегаватт. Мы этому были рады, мы думали хотя бы хоть что-нибудь, чтобы зашло. Потом, когда они увидели сплоченность, вот, именно работы команды в регионе, они решили перебросить нам уже не 30, а 75 мегаватт мощностей. Далее эти 75 мегаватт выросли в 180 мегаватт. На данный момент как группа компаний Хэвел будет здесь реализовывать уже реализовала практически два проекта о суммарной мощности 118. И с половиной мегаватт. И плюс еще будет одна солнечная электростанция. А и это Яшку или малые гербеты, да? Солнечные. Малые гербеты и Яшку, да, это суммарно называется 118,5. Ну, это такой вопрос. А -а -а. Какой? Какая прибыль регион от инвестора? Что получит регион? Что, я так понимаю, что в виде налогов рабочих мест, сколько налогов будет платить Хэбл? Или уже платит, да, или нет? Они уже осуществляет налоговое отчисления в консолидированном бюджет республики. По прошлому году компания Хэвелла платила 30 миллионов. Прогнозируемая сумма отчисления налогов от общих проектов, просто сейчас сложно мне спрогнозировать, поскольку я не знаю, сколько будет их прибыль. Но опираясь уже там на местные налоги, такие как налог на имущество, НДФЛ, а, Суммарная мощность от всех, всей э, генерации, от всех этих инвесторов по, в части альтернативной генерации где-то прогнозирована порядка 300 миллионов в год. В год. В год. Докумники. Ну, уже хорошо, уже отлично. Первый такой проект в Калмыкии, когда да, еще ветрогенерация, да, есть? Нет, это вот совместно с ветрогенерацией. А, да, с ветрогенерацией. Да, ну и ветрогенерация, да. Они уже там два инвестора у нас, один в Цыганомане, построил уже 24, 24 ветра, установки стоит. И второй это компания Фортум. В целинном районе здесь, недалеко от поселка Харбурук, там будет порядка 48 ветряных установок. Причем это будут самые мощные ветроустановки в России. И они уже там порядка 20 ветроустановок уже стоит. Еще какие проекты свои? Я узнаю, ты занимался освещением города, да? Лаббирую этот вопрос. Да, освещением как раз-таки мы начали заниматься также где-то порядка где-то в середине 2018 года я начал заниматься. Это вот опять же благодаря участиям на форумах я узнал о таком инструменте как энергосервисный контракт. Это вот от коллег из других регионов, соответственно я все там выяснил, каким образом заходят, в основном кто заходит. Соответственно, начал узнавать, какие условия для этого должны быть. Соответственно, уже приехав сюда в город, и начал прорабатывать этот вопрос администрации города. Ну и вы сделали, я знаю, вот даже видно, город ночью освещен. Но, но на сегодня существует такая версия, не версия, а возмущение нынешней администрации и Синского городского собрания о том, что этот инвестиционный контракт он лег временем для бюджета. Города и виски. Ну, раньше за освещение города администрация платила порядка 16 миллионов в год. Угу. При этом у нас было установлено 5000 ламп, из которых, дай бог, процентов 70 светилось. На данный момент светится 7800 ламп. Ну, весь город. По значит. городу, да. Все лампы... Энергосберегающие, да, качество. Они являются да, светодиодными, энергосберегающими. И по данному контракту администрация города оплачивает Ростелекому 24 с лишним миллиона в год. А, да, конечно, там разница, в принципе, значительная, 8 миллионов в год. Но в то же время город светится, считаю, что, во-первых, в полтора раза больше, как минимум. Да, чем по отношению к предыдущему периоду и э, светится до утра. Угу. И более того, это вообще это обязательный стандарт для городов. И, э, для да, комфортного да, проживания проживание для туристической привлекательности, для автомобильной безопасности, для снижения криминогенной обстановки. А критериев как, ну, положительных очень много. И тут оценивать то, что там 8 миллионов – это некие кабальные условия, я сомневаюсь. У Ростелекома там заложено процент, ну вот именно на чем они обогащаются, всего лишь 7% годовых, по сути. Основные основе вложения. А, да, это можно воспринимать некий кредит от города на 7-летний период. Поэтому и более того, спустя 7 лет… Да, администрация города будет получать экономию, то бишь после семи лет э, контракт с Ростелекомом заканчивается, и администрация города будет платить всего лишь 11 миллионов. То, то бишь дальше пойдут уже возмещения, грубо говоря. Mm. Да. И э, э, есть, есть этот контракт город, был на перспективу, да, Выходит. В первую очередь это было на короткую перспективу, чтобы непосредственно здесь и сейчас засветился весь mm. mm. город. Да. Соответственно, город сам бы вынуть, под, грубо говоря, там порядка, там требовалось, там, наверное, 70-60 миллионов где-то, чтобы они вложились сразу, переоборудовать весь город на светодиоды, установив автоматическую систему управления, это они, я сомневаюсь, что бы пошли бы сейчас на это. Угу. Есть ли еще какие-либо контакты, трак, ой, инициативы твои? который ты хотел бы сейчас озвучить, чтобы люди знали, что это ты инициировал, делал, начинал, там, проектировал. Ну, я уж точно не хочу хвастаться. Нет, это здесь мы говорим правду. Но также одним, я считаю, существенных проектов, которые я также заводил сюда в город, это так называемый панда В 2018 году было открытие сначала веревочного парка. В 2019 году началось строительство первой очереди аквапарка, детская зона. И уже практически к началу этого года, к началу этого лета, он был реализован. Это тоже инвестор? Да, там, по сути, это наш местный mm. земляк, да, который ну, начинал как бы проект этот я сам непосредственно. Потом он, соответственно, Что-то создать для детей. Да, да, да. для детей или для наших. Угу. Уже реализован. Уже реализовано. Угу. Также была инициатива, и я начал уже прорабатывать, и нашел инвестора в честь организации здесь у нас в Халмыкии сети метановых заправок. Но сейчас об этом говорит правительство. Да. И вот я вот как раз в прошлом году встречался с Бату Сергеевичем и как раз таки ему говорил о том профите, который как раз таки принесу, принесут данные метановые заправки. Потому что тут уже прямой профит именно населению, Потому что население сможет ездить порядка там за 13 рублей. А метан, он идентичен по сути по расходу с бензином. население действительно в полной мере может это оценить. Ну, пока что-то... Ну, природный нас который из трубы да, идет. Да, да. Ну, насколько я знаю, вот с министром экономики Троицким, Троицким, Троицким Александровичем разговаривал, проект пока находится в стадии реализации. После работы, да, после завершения этих проектов, после того, как уже стоят э, ветровые электростанции, световые там, ты можешь сказать, что ты уже что-то сделал для республики, гордись ведь. Ну, я считаю, все-таки это было частью моей работы. Ну, конечно, я считаю то, что... Ну, есть если ты меня вытягиваешь на то, то что горжусь ли этим я конечно Нет, я, я просто знаю что ты этим гордись я хотел бы чтобы ты сказал нашим Под подписчикам это Нет, конечно конечно я горжусь этими проектами но на данный момент я считаю то что более наверное такое значимое дело которую я могу привести в республику это как раз таки стать одним наверное, из членов вот этого зарождения активного ну, гражданского общества. Также, чтобы, соответственно, парламент, Хурал, да, тоже, соответственно, работал в полную меру. Поэтому были мои возмущения в честь, когда я высказался председателю Хурала, о том, что ну, о своих претензиях к его работе. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.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 Возмутился, и я там был такой момент, это видео разошлось, да? о том, что ты, как бы, это даже был не вопрос, Арслан, это было такое подтверждение того, что эти проекты, которые сейчас реализуют наше правительство в части строительства объектов дорог, были заложены ранее, в 2018 году, то есть мне показалось, что ты как-то... Ревностно отнесся к да, высказыванию Дмитрия Ветровича о Шургуче, да был Шургуч. а министра финансов о том, что они сейчас делают то-то-то, то-то. Прокомментируй, пожалуйста, Ну, на самом деле, я не то что возмутился, а хотел, чтобы ну, люди знали на самом деле, каким образом реализовывается нацпроект. Да, мы обсуждали как раз таки, заслушивали отчет бюджета за, 2018, за 2019 год, и там было во многом как раз таки озвучено то по реализации национальных проектов, это и строительство детской поликлиники, которая в городе сейчас строится по улице Ленин, школы, как раз таки детские площадки, дороги. Ну, социальный объект. Да. Я хотел, чтобы люди понимали, на самом деле это по большей части федеральное участие, что такое нацпроект, да, там выдается непосредственно под определенный проект, Федер... участие федерального бюджета на 98%, участие регионального бюджета 2%. И эта работа, она ну, как бы не делается буквально там за, за день, за месяц. Да? А, там надо, во-первых, найти земельный участок, соответственно, разработать ПСД. Все это системная, коллективная работа. Я хотел, да, Я хотел, чтобы люди понимали, что это не из-за того, что сейчас вот произошла перемена власти и сразу начались строиться там дороги, как сейчас многие воспринимают, что вот все произошла перемена власти и все начало строиться. Нет. Это строилось бы по-любому. Кто бы был, бы предыдущий, не предыдущий, хоть кто угодно, пришел бы, это национальные проекты, они идут под отдельным контролем, соответственно, с определенным финансированием. Также эти были проекты в 2019 году, которые полностью прорабатывались в 2018 году. Точно так же те проекты, которые сейчас в 2020 году реализовываются, также они во многом именно закладывались еще в 2018 году. Я хотел именно вот, вот это осветить, чтобы люди понимали, Правильно, где реальная работа нынешнего правительства, да? а где реальная работа именно федерального правительства. Вот нацпроекты в основном это, ну, это системно, это коррективно. Не хочу сказать, что это чисто федеральное правительство, да? потому что все равно... Но ты там сказал про смену власти еще. Да, да, да. Но я же вот это и подчеркиваю, то что люди, чтобы правильно понимали, да, я не хочу тем самым там, уколоть нынешнее правительство да, или там, возвысить предыдущее правительство. Я хочу сказать, что это системная, коллективная работа. Да, на нынешнем правительстве лежит контроль за реализацией этих проектов. И это тоже это, как бы, немалая составляющая. Но, может быть, к этому сейчас пока нету никаких претензий, дай бог. И... Но просто чтобы люди также понимали, что все это закладывалось еще с 2018 года и работа велась тогда. Вторым вопросом, ты возмутился по премиям, да, так называемым и Медведевским на, на нашим чиновникам. Я о них узнал еще 30 декабря 2019 года, и все это я начал будировать, муссировать. Меня даже за это хотели привлечь к ответственности какой-то, да, прокурор, нынешний ну, прокурор, Курмаев, писал заявление. Почему ты решил? с полгода спустя, что они тогда, когда… Вы, наверное, об этом знали? Почему вот я с улицы человек, парень, говорю об этом, а депутаты на это внимание не обращают, кроме Манджикова и Манджиева? Почему вот ты сейчас решил именно в этот период об этом рассказать? Об этом сказать, об этом возмутиться, задать вопросы? Я как раз-таки задал вопрос именно тогда, когда, можно сказать, нужен, потому что как раз таки заслушивался а, бюджет, бюджет, бюджет да. Да, за отчет бюджета 2019 -го года, я в рамках этого отчета, поскольку там были указаны уже конкретно эти поощрения. Я не мог раньше, ранее ссылаться на какие-то там а, данные, взятые из социальных сетей. Ну, при условии того, что это все утаивается. Да, да. при условии и этого в том числе. Когда, соответственно, я прочитал полностью, соответственно, бюджет, да, соответственно, увидел то, что есть эти поощрения. Они распределены странным образом. Да, и в рамках отчета за ну, бюджет за 2019 год я задал вопрос профильному министру, э первому заместителю председателя правительства, в присутствии главы региона, в присутствии там, председателя правительства. Да, соответственно, я задал этот вопрос. Тот вопрос, который как раз таки, Волнует общество, в том числе и тебя само. Да, меня в первую очередь не кажется, да. Мне за это привлечь хотели бы. Другое, другое дело, получил ли я ответ. О, Мы да. сейчас об этом поговорим. Тебе сказали, на, на сессии тебе сказали что-то там про таргетированный формат. И сказали, вы знаете, кому надо задавать эти вопросы. То есть, Бату Сергеевич, тебе так. Прямо говоря, сказал тебе, обратись ко мне, я, я тебе отвечу. Ты обратился к нему? Да. Я послал депутатские запросы по всем АИВам, которые получили данные поощрения. Ну, по списку. Да. Соответственно, ждал ответа. Ответы мне сейчас уже начали приходить. И я скажу так, то, что тем, кому нечего скрывать, они ответили честно. На данный момент это только два министерства. Министерство экономики и торговли угу. Троицкий Дмитрий Александрович и Министерство образования Манцев. Они четко прописали. У ну, них там получили. были же маленькие суммы, а нас же интересуют другие министерства. Тем не менее, я же поэтому говорю, видимо, те министерства, которые нечего скрывать, они не стали утаивать. Другие где-то прям как-то как под копирку от, ответили, ссылаясь там на положение по премии, ни слова сколько, каким образом, просто сослались на положение по премии. Отдельные министерства вообще, то ли не знаю, то ли не вчитываясь в ну, депутатский запрос, то ли не знаю, вообще, не знаю каким образом уйти от, от ответа, сослались на 79-й федеральный закон. Закон о персональных данных. Да, законы персональных данных. Хотя я там конкретно прописывал. Мне не нужны данные именно по персонали. Мне нужна именно четкое распределение и конкретно по должностям. Почему Сколько именно точек? то, что ну, именно да. на этой должности? Ну, министр почему получает так? То есть мотивировка, да, это Да, еще? просто у меня на самом деле... Это, должно, же быть да, -моему? это должно быть положение премирования, да, по-моему? Это все должно быть выкладываться. Согласен. Поэтому я не вижу вообще в этом какую то не знаю, секретности или еще что-то. Наоборот, там же сказано поощрение за выполнение определенных показателей. Да -да. И я хочу, наоборот, обелить власть, показать всему нашему калмыцкому народу то, что вот данные министерства выполнили, даже перевыполнили планы да, и сделали что-то такое хорошее. Ну вот я же не скрываю за свои проекты. Я говорю их прямо, честно, потому что ну, мне есть за что сказать. Я хочу узнать, и не просто сам узнать, я хочу поделиться с народом то, что вот данные министерства, чтобы они не стеснялись, а наоборот таки сказали, так, а я уже протранслирую, далее скажу, вот данные министерства, молодцы. Просто э, вопрос, почему Министерство природных ресурсов получило в 12 раз больше, эти спорт. премии, чем, допустим, Министерство спорта. Минздрав Страх. тоже. Нет, Минздрав он миллион получил, но в 6 раз чем, да. миллион, чем Минздрав. Или тот же Минкульт тоже получил 500 тысяч. То есть? есть я был прав, когда публиковал по Министерству сумму, правильно же? По Министерству? Ну, я, честно говоря, не помню. По Министерству. Я брался с электронного бюджета, а ты взял с бюджета республики. Да, я взял. Ну это все там одно и то же лежало. Ну вот. И, соответственно, вот в этой части я хочу вот, вот как раз-таки поблагодарить того же Дмитрия Александровича, да? Нет. Дмитрия Мацаева, да, а то, что они молодцы. Нет. Троицкий на одной из действий Народного хора, да почему? Я отвечу, и он ответил. Он сказал, я получил 50 тысяч. Так и получается, наверное? Да. Этот министр заслуживает уважения. Согласен, он, он не скрывает главный вопрос Бату тебе ответил почему он решил. там в постановление в коренном в медведевском написано то что глава региона решает именно глава а у меня был самый главный вопрос Бату Сергеевичу почему вы разделили так Бату тебе ответил на этот будет я запрос также послал пока не получил получил ответ от правительства они как раз таки ссылаются на решение главы республики на указ президента российской федерации но, ну, в общем, они всю, ну, всю, как бы всю ответственность переложили на главу региона. Вот я жду сейчас ответа непосредственно от него. Ну и также от других министерств, которые еще не ответили. Да, вот мне тоже, вот, некоторый -то берег Чингис ответил то, что что-то мы там согласно последнему правительству. Зайцев отписался на Мансуру Манжиеву, что глава региона, то есть все наверное, на главу региона. У меня такой вопрос: я кому-то в интервью задал, по-моему, Царену кому-то. То есть, у нас глава республики, да, есть. То есть власть он себе набрал команду. И здесь с премиями да, выходит как с депутатами, Когда мы ходили к ним на прием граждан, они все вот так вот. 8 сентября мы сделали свой выбор, мы выбрали главу. Здесь все скидывают на главу. Тебе не кажется, что человек, находящийся в команде, в команде у лидера, да, которым они его якобы считают, должен наоборот защищать его. Должен говорить: Нет, это я почему-то мотивировать свои ответы и считать, моя позиция соотносится с позицией главы. Они а таким образом избегая ответственности, убегая, издавая того, того же Хасикова на расчесление обществу, то есть нам как твоя позиция, как ты считаешь такую позицию команды Бату? Ну, честно, не могу ничего здесь прокомментировать, потому что ну если бы я имел бы конкретные факты, да? Нет, Настан, смотри, мы пришли к депутатам, да, к любому из депутатов, мы приходим Почему вы выбрали Дмитрия Викторовича Трапезникова мэром города? Нам отвечает. Ты, если ты пересмотришь все прямые эфиры с депутатом, там будет так. 8 сентября я сделал выбор в пользу Бату Сергеевича. А Бату Сергеевич наверное, назначил нам Дмитрия Трапезникова, и за это я проголосовал. Он не говорит там, он не защищает там, там Хасика. Он, наоборот, снимает себя ответственность и отдает на Бату. С премием здесь тоже точно так же. Хасиков решил все, а Хасиков что -то? Хасиков молчит. Он же нам не объяснил никому, почему он поставил трап трапезников должным образом, понятным образом даже, здесь не объяснил. И здесь он меня не, не объясняет, что он, почему он решил так по времени. А тебе говорит, обратитесь там ко мне еще в каком-то там таргетированном формате, и вы что он от ответа не дает. И его команда как бы его сдает, сдает. Вот, я бы хотел как депутата от Единой России, чтобы услышать твой комментарий. Ну, я думаю, здесь, может быть, Бату Сергеевич просто все как бы всю ответственность заключает на себе. Может быть, это не из-за того, что непосредственно там, команда решит, решила там все приадресовывать на него. А, возможно, он сам берет ответственность за. А, я разберусь. За... Это мое решение, разберусь, да? Да? Mm -hmm. Потому что это возможно как раз-таки его решение, вот он берет ответственность на себя. Хорошо, Аслан. Что... Казачков. Анатолий Васильевич, Казачко, я понимаю, что сейчас ты, как член фракции Единой России, связан определенной депутатской партийной этикой. Но я все же задам тебе этот вопрос. Почему ты на 17 сессии так жестко высказался, поддержал Наталью манджику поддержал нам Сыра Манджуева, высказался в этом отношении? По его деятельности, именно как ты сказал, ничего личного, это работа. Ну, знаешь, наверное, это надо... Чуть-чуть мне тогда рассказать про себя. Вот я работал в Москве, да, и, ну, вот, как я говорил, в разных должностях. И бывали такие случаи, когда были руководители, да, и в той или иной, по тем или иным причинам они не выполняли полностью весь спектр своих полномочий, в силу там, где-то возраста, да, где-то в силу там нежелания работать, где-то может быть по каким-то другим критериям или там по своим личным каким-то там убеждениям, или в угоду кому-то. И я всегда старался с этим бороться, да, потому что я, наверное, вот все-таки на да, я все, вижу цель, я должен это сделать. И если я вижу препятствие, я должен его пройти. И будь то там руководитель или кто... Я зачастую даже спорил с учредителями компании, и в итоге оказывался прав. И, наверное, вот именно за это меня в свое время как раз они не ценили, и повышали в должностях и давали там новые проекты, соответственно. И точно так же здесь я вижу потенциал работы парламента. Вот как я вот тебе сказал, что я политически созрел, когда я понял на самом деле полный, так сказать, ну может еще и не полный, на самом деле комплект всех возможностей депутата. Но я уже в полной мере осознал ответственность за решение, да, за отстаивание интересов. И э, только в этой части, потому что вот меня на самом деле вот, вот, по примерам возмутило, когда вот, я в прошлом году выходил с инициативой по э, федеральному закону по, на профессиональные доходы по самозанятому, меня не поддержали. Я объяснял, что это нужно. Мне Министерство финансов отписалось, почему нельзя. При этом говорят, что предприниматели будут ухищаться, переходить на сопрощенную систему, на, эту, на этот налог по на самозанятым. Точно так же сейчас, когда столкнулся с мерами поддержки, тут угу. как раз-таки вот, вот тоже был второй вопрос в рамках 16 сессии, где меня как раз-таки и лишили слова. Потому что накануне я в комитете очень жестко высказался в отношении работы правительства. А, то есть на комитете ты высказался? Да, и... да, да, да. Может, это специально было сделал? Ну, отчасти, возможно, потому что они понимали то, что, что я скажу. И, соответственно, не захотели, чтобы, может, там, это ушло там, в публичное пространство. Соответственно, вот ну, тут по мерам поддержки, да, это с конца марта я, соответственно, разговаривал там, и с министром экономики и торговли Троицкий, и с министром финансов. Я неоднократно проводил видеоконференцию конференцию с со своим предпринимательским сообществом, вот, членами опоры. России, России. Да. Мы обсуждали те конструктивные как раз таки меры поддержки, которые нам помогли. И я просматривал меры поддержки других регионов, которые уже на тот момент, уже к началу апреля, уже выдавали готовые пакеты и по два раза их уже меняли. Соответственно, мы встречались, обсуждали, но не было такого понимания. Да, то, что надо действительно на эти меры поддержки пойти со стороны, стороны правительства. Да, да. А ты прорабатывал с правительством сначала, чтобы потом... Да, за, мы встречались да, там более узким кругом. Это и представители опоры России, предприниматели, и э, депутаты то хорошее. Есть, ты, как депутат, работал, ну, думал о народе, о предпринимателях в период пандемии? Конечно, и... я потому что понимал, что это не закончится здесь и сейчас. Это будет, а предприниматели уже на тот период уже находились в бедственном положении. То Ты они... сказал, что Казачко тебя не, не, не Это вот, вот С этой инициативой он тебя не поддержал? И с этой инициативой в том числе. Я заходил, объяснял, когда перед 16-й сессией Хурала, я заходил к Анатолию Васильевичу и говорил, что законопроект в таком виде принимать нельзя. Я не говорил, что его вообще, я понимал, что по-любому нужно. А что нужно доработать? Да, я на комитете говорил, давайте доработаем. Я предложил коллегам голосовать за данный законопроект и отправить его на доработку в том виде, который он нужен предпринимателям, а не в том виде, чтобы поставить просто, просто всю галочку, да, что они что-то сделали для предпринимателя. Не нашел этой поддержки. Потом, видимо, после моих размещений как раз-таки на 16-й сессии, да. Все-таки правительство прислушалось. И почему я говорю, что. Ну, то есть, твои предложения вошли в законодательство. Конечно, да. Они, ну, тут, те, как раз-таки, меры поддержки, которые были приняты, но они были приняты только на 2020 год. Я им говорил, давайте их э, 21 растянем до 2021 -го года, да, ну, чтобы 2021 год был включительный. А Перед 16 сессиями не хотели слышать. После, наверное, 16-й сессии, возможно, я думаю, решили все-таки действительно пойти на встречу, потому что увидели, наверное, боль предпринимателей. И я, честно говоря, рад. И я убедился как раз-таки в очередной раз, вот именно в своей как раз-таки ответственности, да, и надобности как раз-таки говорить, то, что это дало результат. Потому что на 17-й сессии все это было уже принято. И я, как вот сказал, как раз таки на 17 а, То есть с боем, с боем ты добился. Да. Парламент, то бишь, площадка Хурала. Это площадка для дискуссий. Я считаю, ну даже мы с Максом считаем, я действительно считаю, что Анатолий Васильевич является врагом калмыцкого народа, ну не имеет калмыцкого имя, к нас, калмыков, да, ну в том числе жители, проживающих на территории республики, да? потому что уже был там, там около, более 20 лет, Стоит на месте, он работает при Кирсанении Кер Ульмжине, работал при Орлове Алексей Манатовичу и сейчас работает при Батбату Хасикове. И, естественно, всегда при хороших должностях. Если ты можешь. Ну да, я понимаю, это этика. Что ты считаешь? Как ты только метишь, что это мое высказывание? По того, что он. Да устарел он уже, ему надо уходить. уходить, пока вот. Спокойная, без позора определенного, без шума, потому что уже шум начался. А он председатель законодательного органа. Это же огромная ответственность. Ну, в данном контексте не могу с тобой согласиться, это, ну, это уже переход, так сказать, на персонале. Ну, ну да. а -а вот у меня возмущение чисто к, как к должностному лицу. Да. Ну я и говорю, как. Ну давай с тобой возьмем примеры, там, допустим, Болдырев, да, Валерий Астаевич. Mm. Он же тоже давно работает, но работает эффективно. В том-то и дело. Соответственно, у меня претензии не к личности. Да, Анатолий Васильевич в принципе, успел узнать вот, вот, за два года. Да, я претензий лишних к нему, как к Анатолию Васильевичу, не имею. У меня претензии только как должностному лицу. Mm -hmm. вот, вот как я говорил, то, ну, знаю, по, опыту со своей работы, да, по опыту своей работы, я знаю то, что либо можно человека все-таки как-то активизировать, чтобы он начал работать, и он начал мотивировать весь, так сказать, депутатский состав, и тогда, ну, как сказать, вот хурал это очень эффективный инструмент, на самом деле. Вот, вот, даже вот эти самый главный. Самый главный. В законодательный совет да. республики. По сути, это, грубо говоря, это там, вторая власть. И если будет работать парламент, потому что это уже не заключено. Это первая раз, злой, Законодательный, исполнительный, судебный. Это первая да. законодатель. Я скажу, что не я один в таком контексте. Соответственно, не то что Дума а прорабатываю на площадке Хурала вопросы, то там, ты же видел, тоже там, Булган Борисовна тоже там высказывала в части работы Министерства образования, да? и вопросы решаются. Ну, поэтому и многие другие коллеги, соответственно, высказывали там на площадке Хурала, и вопросы на самом деле могут решаться. И они должны решаться, более того. А председатель должен, наоборот, таки поддерживать все инициативы, выносить их как раз-таки на обсуждение, вызывать министров, спрашивать с министров, почему то не сделаем. Потому что депутаты зачастую – это трансляторы, да? а хурал – это площадка. А председатель – это его глава. Согласен. Если это все будет, соответственно, работать в единой компоненте, соответственно, будет совсем другая работа. Мне стыдно за народный хурал. У меня такое ощущение, когда Анатолий Васильевич его возглавляет и когда он затыкает тебя или лишнее слово говорит, ну вождь, но он же тебе старше, вот так вот, да, когда ты с Бату Сергеевичом там еще переговаривался, да. И у меня такое ощущение, что народный хурал ну опустили ниже плинтуса, понимаешь? Два-три депутата там что-то говорят, остальные просто галочки ставят, вот согласен ли с моим мнением то что уровень сейчас законодательного органа службы калмыкии он не тот который следовало бы на котором он должен быть то есть именно сильный мощный самостоятельный народный урон. ну опять же не могу с собой согласиться вот именно в части этого высказывания то что опустили они не могут никаким образом опустить значимость Хурала, Мне а, конечно, не работает. Другое дело, чтобы Хурал не становился никаким придатком исполнительной власти. Там такие сейчас. Вот, вот в этой части как вот раз. Я это и имею в виду, в том числе. Но в то же время, наверное, ну, вот, вот такие же депутаты, это все-таки зависит, наверное, не от одного человека. Я думаю, это все-таки нас там 27 человек. А, и если каждый. Соответственно, он будет требовать также от председателя Хурала, чтобы он выполнял свои должностные обязательства. От каждого министра будет требовать, не будет уклоняться от тех вопросов, которые ему задает общество. Также не будет там, бояться или там, стесняться, задавать их на сессиях Хурала. Тогда будет работать Хурал. Тут сказать, что в целом Хурал в целом виноват. Ну, Думаю, наверное, не так, потому что там сидят, зачастую, ну, тут в большинстве своем, это такие довольно-таки уважаемые люди, которые молчат, а знал. Ну, не скажу, что молчат, просто, может быть, не хотят поднимать те темы, которые не хотят поднимать те темы. Какая разница? Ну. Но это хурал разве? это депутаты. Разве? Вот ты сказал. Мы так соблюден, мы также избраны, как и глава. Это позиция на нормального, честного, смелого депутата. Ну, почему другие думаю, так не могут сказать? Ну, Я думаю, тут уже вопрос прям можно задать, наверное, каждому депутату хурала. Ну, вот За себя я могу сказать. Я не могу сказать за других. Почему? Потому что, может, они больше знают. Может, они знают уже решение по данному вопросу. В данном случае, наверное, надо задавать все-таки вопросы каждому депутату Фурала. Да, в заключение нашего интервью я хотел бы, чтобы ты вкратце охарактеризовал бы деятельность Алексея Маратовича, да? Как вообще, как руководитель? Ну, поработал, я же не был в прямом подчинении у Алексея Маратовича. я работал в подчинении у Санжива и Зоя. Но по реализации тех проектов это по большей части, как я сказал, то что это командная работа. Там и министр земельных и имущественных отношений большую лепту внес Лиджиев Борис Олегович и в том числе как раз таки это, это все получилось благодаря, благодаря, как раз таки поддержке Алексея Маратовича в его личной заинтересованности в данных проектах имеется в виду личных изоинтересованностей для региона. Также, соответственно, поддержка всех глав районов, где реализовывались данные именно проекты. Поэтому тут вот, дать такую оценку, вот, вот я как в принципе сказал, как до этого, то что тут надо понимать, какие цели и задачи ставились перед руководителем региона, но на тот период, если вот опять же вспоминаю сейчас вот, предыдущий речь, те обязательства выполнялись. Но, и... Он поддержал последние два года, я так что он хорошо поддержал молодежь, то есть молодых министров, молодых. И вы, вы показали период, дело... не могу ничего да. сказать, потому что я по большей части апеллирую фактами. Да. Я на тот период в основном работал в Москве, и о Калмыкии, соответственно, узнавал так же, как и многие из новостей. Ну, конечно, я периодически все равно сюда приезжал, у меня здесь были организованы бизнесы, но с политикой я не связывался. Почему ты согласился прийти сюда на интервью? Потому что я считаю, у вас очень хорошее зарождение вот тут как раз-таки гражданского общества. Ты сам знаешь, мы с тобой, в принципе, общаемся давно, да, и когда выходили вы с определенной повесткой, да, там анти, ну, где-то антиправительственное там, да, ну, имеется в виду регионального уровня. Я тогда еще не понимал, то сейчас когда посмотрел твои эфиры вижу реальный конструктивный разговор. Реальное желание направить, заставить работать правительство в нужном русском и, э, я так думаю, это по-любому результат вашей работы. То, что сейчас у нас администрация города работает, совсем другим другом ключе. Я так думаю, это видят все, в то же, в то же время и жители видят э, города. Поэтому я тоже хочу быть частью именно этого гражданского активного гражданского общества. Не боишься? У тебя есть бизнес, да? Семья. Твое выступление о сессиях очень много говорит ты знаешь у нас администрация ну, глава республики очень сильные связи с нашими силовиками. как вот, ты ответишь на этот вопрос ну не то что боюсь опасения конечно есть то что Правительство может включить некий административный ресурс, и мне более того уже там передают то, что вот, там, после выступлений моих, то, что вот, тобой сейчас займутся, кто-то говорит, уже даже занялись. Но когда ты чувствуешь за собой правденное сама, то, что я знаю, то, что за тот период, который я работал, можете спросить сотрудников моих, которые работали и работают сейчас в ЦРП, не было никаких там, сомнительных движений, сомнительных предложений. Я полностью отрабатывал и, как я считаю, вообще на все 150 процентов. Поэтому мне опасаться там за то, то, что за предыдущую работу нечего, за бизнес, ну что ж поделаешь, если, если Будут какие-то там наезды. Я думаю, все будет в рамках правового поля. Ну, надеюсь. Ну, что, будем. На то есть определенные институты. Там, судебные, правоохранительные. Будем стараться. Вот тебе пример. Валентин Хорошевский. Ты понял, да, о чем? Да. И я даже слышал слухи да, в кулуарах о том, что те пять человек, которые за него подписались, уже там под колпаком или ты в том числе? Почему ты подписался за Валентин? Ходатайство, да, что ты выписали да. Чтобы его, а чтобы его оставили под домашним арестом на избрание меры пресечения. Да. Ну, во-первых, Валентина я тоже знаю. Да. ну мы вообще как бы, кто в городе жил все друг друга, в принципе, с детства знаю. Ну, и мы такие познакомились. Да. Ну, знаю его, в принципе, с положительной стороны, знаю его семью, супругу, и э, знаю уж точно, что он там не собирался куда там скрываться или еще что-то. И э, где-то у меня очень большие сомнения в, то, в, в том, то, что, в том то, что его где-то там уж обвиняют, ну, особенно на тот период, когда э, избирали как раз таки мировые посещения, я вообще не понимал что-то. Да? Потому что я знаю, что, уж точно, что он там не какой-то там жулик, вор или еще что. то Поэтому считал, нужно, считал, нужно. Не боитесь попасть в такую ситуацию, что потом это что-то оказывается, или он признается, а ты за него подписывался? Ну, во-первых, мы ходатайствовали именно вот, как ты сказал, по мере пресечения. То, что, то, чтобы мы избрали меры пресечения, из-за а, того, что у него трое детей. О вине там не говорится. Да, там да. не говорится о вине. Там только избирается мера пресечения, либо арест, либо домашний арест. Аслан, ну, ты очень смелый человек. Спасибо, что ты пришел на интервью. Кстати, это депутат. напомни, депутат Народного Ухрана партии «Единой России». Это первый единый рост, который у нас здесь. Никак не могу дождаться. Чемида джангаева Специально для тебя, Чемид. В заключении я прошу всех гостей наших, чтобы какие-то определенные пожелания для наших подписчиков. У нас смотрит, смотрит много человек, там, аудитория огромная. Ну, для Калмыкии это огромно. Что бы ты пожелал, что ты сказал, посоветовал? Ну, хотелось бы, конечно, пожелать подписчикам то, чтобы... Ну, и вообще, интернет-сообществу, землякам чтобы они активнее участвовали в и политической, в том числе жизни региона и где-то в реализации проектов и где-то контролем как раз таки над правительством, над может, и профильными министерствами, потому что тут даже взять пример тех же вот тут, закупку аппаратов иВЛ. Я думаю, здесь как раз-таки не дало вот интернет-сообщество да, совершить вот какой-то ну, по завышенным закупкам, приобрести данный аппарат. Также там, та же работа я думаю, администрации города, да, это тоже во многом обусловлено именно активным участием земляков в контроле над правительством. Также, соответственно, вот тут даже вот тоже нашумевший вопрос с переименованием «Астапа Бендер» в проспект Петра Аннацкого. Тоже, соответственно, пошли определенные возмущения в части этого. — Кстати, как ты относишься к переименам? — Честно, я отношусь отрицательно. И я даже более того, я поучаствовал в, публичной, в подписании публичной петиции в интернете. А, почему, тут тоже скажу. А, потому что, а, во-первых, не считаю, как многие, а, то, что существуют герои гражданской протоубийственной войны. А, там они апеллируют тем, то, что а здесь у нас в Ютинском районе, а, проживают э, родственники, потомки, потомки да, его, да. Петра Анадского. Но также у нас по всей республике и за пределами республики проживает куча родственников, которые пострадали от данной войны. И да, да у меня нету какого-то там персонального неуважения. мне да. считают, да, он там, как говорят, что он там... Ну да, какие могут быть герои гражданской войны, когда между собой брат на брат ушел? Ну, он был награжден... Орденом Георгиевским да, Христом. Однозначно, это, наверное, легендарная личность, да, определенная. Но, к сожалению, да, здесь у нас, как бы в регионе, я считаю, то, что это неправильно. Потому что многие семьи пострадали. Кто-то лишился домов в тот период, был вынужден покинуть свои дома, родину. И более никогда не вернувшись сюда на родину, и их потомки сейчас живут в других странах где-то. А многие, те, которые остались здесь, им деды рассказывают, или там, бабушки рассказывают, насколько это было ужасно. Поэтому мне вот, кстати, очень понравился эфир с Ларей Лишкиным и его идея по переименованию улиц. И дело в том, что она обоснована. Угу. она обоснована и вот меня она честно говоря срезонировала то то что а, это действительно про развитие мы про... еще не обратились в мэрию потому что мы готовим презентацию как это все будет выглядеть если все на этой неделе сделаем мы уже обратимся с этим но вот За я в вот этом говоря. вижу на самом деле ты поддерживаешь да? разве конечно конечно потому что здесь есть развитие туристического потенциала да там возьмем там, те же самые европейские города там вот именно они своих там, именно героев, еще а, с давней истории а, оставляют, стоят музеи, да, и как раз-таки есть вот эти туристические тропы. Плюс это, соответственно, воспитание да, идей национальных, да, и культуры. Здесь у меня очень срезонировало. Я... Здесь хотя бы обосновано. А чем обосновано переименование проспекта Остапа Бендера в проспект Анакс? Чем? Вот меня... Ранее он, был, он там назывался. Да, ну все равно. Ну, он назывался при коммунизме. Да, в данный момент тут уже надо все-таки смотреть mm -hmm. стратегически, да, а не просто так из-за того, что до этого там до этого и страна у нас была другая. Вот я об этом говорю, при коммунизме назывался. Ну вот. Ну, ну, тебе идея это, понравилась? Очень срезонировала и я считаю, то, Отлично. что... Отлично. Да, ну, действительно, здесь есть обоснование Пожелания какие? Активнее, наверное, участвовать, пересопереживать, на самом деле, созидать в жизни республики. Наверное, не бояться, наверное, участвовать, где-то требовать своих прав, законных прав. И, наверное, в такой тяжелый период, как сейчас, пожелать здоровья, всех благ чтобы мы совместно все-таки пережили этот тяжелый период. Спасибо, что пришел, это очень смелый человек. Уважаемые подписчики, ну, я, как всегда, прошу подписывайтесь на нас, смотрите наши видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, ставьте, оставляйте свои комментарии, мы на них отвечаем, лайки даже ставим, Смотрите нас, удачи вам, спасибо, до свидания.